Здорово! Сегодня я покажу вам классный фокус с картами, но после обучу. Итак, мы берем обычную колоду карт, и сейчас мы сразу перетасовываем картами любыми способами. Ну, например, давайте сегодня так. Далее мы находим... 4 карты это на самом деле наши четыре туза и сейчас я буду делать определенные мани махинации и если вы что-то заметите то пожалуйста там свисните, там хрюкните что-нибудь сообщите мне. Ну, ладно у нас есть туз туз туз и последний туз хорошо сейчас мы что-то сделаем и просто разложим карты все если вы сейчас что-то подозрительное увидели, то на самом деле нет, вы сильно себя накручиваете, вот наши четыре туза, что никуда не пропало. Хорошо, смотрите внимательно, берем наши четыре туза, туз черви, туз бобби, туз крести, туз пик, и сейчас просто возьмем, опа, раз, два, три, четыре, все, четыре туза, вы думаете, здесь не 4 туза? Нет. Здесь у нас они опять же те самые четыре туза. Хорошо, хорошо, ладно. Мы сейчас возьмем туз-крести, туз пик, туз черви, туз буби, наконец-таки. И разложим в любом порядке. И теперь нашей будет задача накрыть эти четыре туза тремя любыми картами. Любыми. Вот мы берем, так сверху кладем. Зритель говорит любого туза. Давайте зритель, например, говорит вот этого. Берем случайные три карты. Этот. Хорошо. Кладем сюда три карты. Дальше поехали. Вот этот. Но мы можем не послушаться, положить сюда. Говорит сюда, а мы еще возьмем, кладем сюда. И еще последний раз. Ну, конечно же, мы положим не сюда, не сюда, не сюда, а именно сюда. Все, колоду мы пока отложим и убираем в сторону. Так, что мы делаем? На самом деле нам нужно, чтобы зритель сказал цифру от 1 до 4. Давайте вы сейчас мысленно загадайте цифру от 1 до 4. Раз, два, три. Опа, все, поехали. Например, зритель говорит 3. Без проблем. Мы говорим, мы считаем. Раз, два, три. И вот эту вот кучечку карт мы откладываем вперед. Смотрите внимательно, чтобы я ничего не подмешал, чтобы я ничего не подменил. Все на ваших глазах. Опа! Все видели? Все. На самом деле уже произошла подмена. У нас здесь нет ни одного туза, но ну, а 4 туза у нас здесь. Вот такой вот фокус. Ну и давайте сейчас мы обучимся ему. Фокус на самом деле не супер и сложный, но прикольный. Можно поиграться со зрителем, повеселить его этим фокусом. Ну давайте поехали. Берем, заранее выбираем 4 туза. Но ну, это если вы хотите эффектно там их эти четыре туза достать. Если вам все равно, вы даете зрителю перетасовать колоду. Ну а после выбираете сами с колоды таким вот образом 4 туза. Все, понятненько. Например, мы хотим эффектные достать. И кладем сверху туза крести, снизу туза пик. Еще сверху туз боби и туз черви. Чтобы у нас получилось так. Что в одной руке у нас будут красные, в другой черные тузы. То есть мы берем колоду перетасовываем, перетасовываем и сохраняем верхние и нижние карты. То есть верхние две и аналогично нижние две. Все, перетасовали, показали зрителю колоду. И после этого нам нужно их достать. Берем колоду в правую руку, ну или в левую, можно без разницы с чего начинать. И тут нужно потренироваться. Держим крепко вот эти пальцы, получается правой рукой, вот этим вот и одним пальцем сверху. И разгоняем колоду, отпускаем, расслабляем руку, и у нас колода вылетает. Получается, у нас уже в руке два, две карты, 2 два, два красных туза. Слева у нас получается такой же хват. Но мы дальше уже выкидываем просто на стол эти карты. И у нас получается 4 туза все очень просто красный туз сверху красный туз снизу и аналогично черный туз сверху и черный туз снизу смотрим внимательно взяли раз да. два опа и показали нас 4 туза далее если вы сидите очень классно прикалываться со зрителям мы берем раскладываем вот таким вот образом 4 туза перетасовываем карты без разницы что это за колода уже наши главные Тузы уже здесь, в рукавах мы туда не трогаем, ну ладно. Так, все, мы готовы дальше показывать фокус. Наша задача сначала доказать зрителю, что мы его якобы хотим обмануть, но на самом деле мы оставляем тузы на месте. Если вы сидите за столом, то смотрим внимательно, складываем 4 туза вместе, кладем их на колоду и так вот очень-очень так, смело отсчитываем долго чтобы зритель подумал что мы там берем пол колоды мы берем слистываем одну карту вторую карту третью карту как вы поняли мы взяли абсолютно без ничего то есть у нас уже сверху 4 туза никаких мы дополнительных карт не берем далее вы берете просто уводите под стол эти карты и делайте например вот такое движение мизинцем все, у зрителя уже подозрение увели карты куда-то, вот так, он услышал такой звук, все, что-то сделали. И выкладываете карты. Ну, конечно, если вы попросите его там что-нибудь сделать, хлопнуть, например, или просто сказать, типа, что ты делаешь, ты меня обмануешь, то он, конечно же, такое скажет, типа, ну что, ты меня обмануешь, все, здесь уже не 4 туза. Вы берете в наглую, переворачиваете эти карты, показываете здесь, что здесь 4 туза. Те, которые были до этого. Ладно, хорошо, поехали дальше. Берем еще точно так же. Постарались. Раз, два и три. Четвертый туз. И уже, не знаю, можно сделать, что хотите. Можете взять, например, вот такое вот сделать движение обманное. В правую руку вы захватываете карты. Берете нижнюю часть и перекидываете ее опять под низ. То есть если это сделать быстро, то кажется, что вы подсняли. На самом деле у вас сверху 4 туза. То есть вы выкладываете раз, два, три, четыре. Хорошо. Зритель говорит, ну вот опять ты меня сейчас обманул. Пожалуйста, 4 туза никуда не делись. Все, что ты еще хочешь. Зритель начинает нервничать. Как это? Вродешь обманул, но все равно тузы у нас на месте. Хорошо, ну дальше можно уже показывать сам эффект подмены, ну и можно еще там придумать разные эффекты, как вы хотите. Далее мы, например, берем уже эти четыре туза и еще отсчитываем на брейк три карты. 4 туза и три карты мы берем и отсчитываем туз крести, туз черви, туз пик и, например, мой любимый туз булли. Переворачиваем и у нас уже сверху четыре карты следующие. Мы кладем, например, туза сюда, потом сюда троечку, сюда еще троечку и сюда другую карту. Все, у нас туз здесь, мы это точно помним. Желательно его ложить именно центр справа. Но если у вас зритель справа сидит, то желательно здесь. Если зритель слева, то здесь. Если прямо, то без разницы. Но я просто люблю, когда вот это именно, именно здесь карта. Давайте смотрим дальше, что мы делаем. Мы просим зрителя, чтобы он сейчас называл любые эти 4, 4 туза. Конечно, он думает, что здесь тузы. Просим его называть любой. Показать пальцем, без разницы. И мы что делаем? У нас сверху здесь получается 4, ой, три туза. Мы берем, показываем зрителю. Мы сейчас возьмем три карты и положим на любого из этих тузов. Но мы одну карту ставим на брейк. Далее мы с этой картой на брейке... Мы сверху кладем раз, два, три, четыре карты. Получается у нас уже на брейке 4 карты. И мы далее делаем следующее движение. Мы снимаем в сторону 4 карты. Потом еще одну карту и еще одну карту. И этим мы показываем зрителю 3 случайно попавшиеся карты. То есть он думает эти 4 туда. Здесь. И здесь реально сверху 3 случайные карты. Все. Сомнения, сомнений нет никаких здесь 4 туза здесь случайные карты и поехали дальше все мы складываем говорим покажи на любой туз вот этот говорит на вот этот пожалуйста кладем 3 карты сюда говорит на этот ну ладно мы сейчас не пос... я могу сделать все что хочу я фокусник я вообще руковожу всем процессом и мы кладем карты сюда далее мы берем еще три карты но если он скажет сюда то можно один раз по его ну дальше вы уже творите, что хотите. Куда? Сюда положить? Сюда? Нет, мы положим сюда. Все. Эти карты мы откладываем в сторону, они нам не нужны. Весь фокус сейчас будет с этими картами. У нас есть, например, здесь туз, и сверху раз, два, три туза, и здесь случайные карты, они нам не нужны. Теперь наша задача навязать именно эту стопочку. Как это делается? Вы загадываете, вы говорите зрителю, загадывай любое число от 1 до 4. В основном это загадывают числа 3. Вот как заметил, это чаще всего. Но с этой вообще задачей выход очень прост. Зритель говорит 3. Вы отсчитываете с этой стороны. Раз, два, три. Вы попадаете на эту стопочку. Зритель говорит 2. Вы считаете с этой стороны. Один, два, вторая стопочка, вы опять на нее попадаете. Зритель говорит один, пожалуйста, вы вот эту карту, вы вот эту стопочку убираете. Зритель говорит, например, теперь уже от 1 до 3. Он говорит, например, говорит там два. Раз, два, все. И дальше вы спрашиваете, какая тебе стопочка больше нравится, это или это? Он говорит, это. Ну хорошо, эту мы значит уберем. Все, как бы. Это очень простое навязывание. Супер просто выйдет. Но вот, например, зритель говорит число 3. Все, у нас все классно пополучается. Раз, два, три. Это мы убираем чуть-чуть дальше. Перекладываем карты. Смотрим внимательно. Раз. И дальше можно сделать вот так вот. Но, ну, конечно, можно, чтобы они чуть-чуть вот так вот подвинулись. Мы показываем зрителю, что у нас здесь тузов нет. И можно его попросить, можно самим раздвинуть. И здесь у нас 4 туза. Вот такой вот фокус. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.